Всем привет! Люблю иногда повспоминать детство, поиграть на приставке. Итак, Battle Tots 3. Продолжаем. На том же месте, которым и закончили, осталось немножко и будет интересные и сложные мотоциклы. Ну и ранее обещанная энергетическая точка. И вот, мотоциклы. Этот уровень требует очень хорошей реакции, учитывая то, что мы его проходили в детстве, не имея возможности сохраняться. Мало кому его удалось пройти. В основном именно на этом уровне и заканчивалась у многих игра Battle Tots, потому что терпения ее пройти не хватало или реакции. а я прошел невероятная скорость сейчас будет я считаю зря разработчики сделали этот уровень третьим он сложнее многих следующих уровней и у большинства игроков просто не хватает терпения и они бросали эту игру а ведь по сути это только начало Здесь такая передышка, можно и объехать, и перепрыгнуть эти трамплинчики. Причем вылетают они не так быстро. И в конце сюрприз, препятствие посредине. Здесь комментировать не буду, потому что невозможно с такой скоростью успеть что-либо прокомментировать. Просто смотрим. Здесь обратно небольшая передышка, можно просто вниз и назад, отъехать и ждать. А здесь нужно перепрыгивать без трамплинов кнопкой, причем нужно вперед подлетать, а то не допрыгнешь. Очень сложно. И внимательно наблюдаем, как я попадаю в энергетическую точку. Есть, я проскочил следующий уровень и попадаю сразу в пятый этот намного проще, но об этом мы уже поговорим в следующий раз. Пока.